Привет любители трейдинга, желающие зарабатывать своим умом. Это канал самообучения трейдингу. Разберем очередной торговый день. Сегодня буду торговать по улучшенной своей системе. Если в двух словах я буду развивать в сделке не только профит, но и стоп-лосс, а также масштабировать сделку. На момент записи сделка перенесена уже через вторую ночь. Если вы не знаете, что значит развивать сделку, посмотрите предыдущие видео, где я показываю свой подход к торговле и сегодня вместе с вами мы будем улучшать торговую систему. Итак, инструмент фьючерс на доллар-рубль. Рынок глобально вялом нисходящем тренде. Я нахожусь на работе и торгую с телефона. Все как обычно. Цена откатила вверх, вышли объемы, цена остановилась. Заходим в шорт лимитками. Зашли одним контрактом и цена пошла вниз. На откате открываем вторую сделку на оставшиеся четыре контракта. Первая цель в районе 73-250, изменения в моей системе, теперь я равномерно закрываюсь до цели. В данном случае 4 контракта через 40 пунктов. После закрытия каждого контракта перезахожу, в данном случае на 40 пунктов выше. По достижению цели, то есть закрытия всех контрактов, всю получившуюся сетку я поднимаю на одну ступень вверх, тем самым развиваю стоп-лосс. Первой сделкой на один контракт также перезайду с улучшением стопа. Если цена уйдет без меня, значит я останусь в плюсе и буду ждать новой точки входа. Если цена пойдет и выбьет стоп, я останусь в маленьком плюсе. А может и третий вариант что цена будет торговаться в рамках моей решетки. Я вместе с ценой откатил с работы и продолжаю торговать со всеми удобствами. забирает наши лимитки на перезаход и кто самый внимательный, кто помнит где у нас стоял стоп-лосс перед его развитием. 73 425, вот именно из-за таких случаев я и задумался о развитии стопа. Отлично, как в сказке цена забрала все лимитки. Переходим к масштабированию сделки, то есть переходим на старший таймфрейм и выставляем цель. Уровня особо там никакого нет, ставлю цель по АТР, 600 пунктов. Соответственно, в нашем случае на 4 контракта выхожу каждые 150 пунктов. покоя, что при данной системе стоп лосс всегда будет находиться на одинаковом расстоянии от первого контракта а хотелось бы чтобы он отдалялся продолжим улучшать торговую систему теперь я буду развивать стоп за счет первого контракта в нашем случае 150 пунктов для четырех контрактов это около 35 пунктов то есть в данном масштабе каждая проходка от 73 450 до 73 300 будет развивать мой стоп примерно на 20-30 пунктов. Закончился торговый день, пора спать, первую сделку на один контракт просто закрыл, выставил заявки стоп-лосс, take-profit для основной сделки, переходим во второй день. Открытие рынка, видим, что ночью цена прошла от 73 450 до 73,300, что позволяет нам развить еще раз стоп-лосс. Сейчас у нас диапазон сетки 150 пунктов, можно и поработать. Далее все то же самое, в случае если цена дойдет до цели, я передвину сетку уже на 150 пунктов вверх, выберу еще больший масштаб и проделаю все то же самое. Если получится еще пару раз развить так сделку, то стоп может быть вообще не Но это доллар рубль и на долгий срок конечно нужно торговать в лонг, чтобы осуществить задуманное. Если данное видео оказалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, здесь будет нестандартный подход к торговле. Изучайте рынок на живой торговле. Цена немного не дошла до цели. Сегодня выходной. Переносим сделку через субботу-воскресенье. Чтобы не пропустить вторую часть этой сделки, поставьте колокольчик. Увидимся во второй части.